Ой, блин, ну вот правильный удар какой я сделал, блин! Сыграл это, вот как? Это Московская. Московская. Не что? что Это... Что я было что я не издевил. Власти, ставьте, а мне это уже... Я да. такой, А, нет, ничего не произошло. Ну вот у тебя, ну, у меня да. Что ж делай, Что ж Короче, меня шумаем, звонил, говорит, что там с Я говорю. тебе бы лучше позвонить, как да. Ну вот, все. Ну, его и начнем. сейчас Три, так, четыре, четыре пять. пять. Стоит шаг, а вот так стоит шаг. Я его так ударил, он подпрыгнул из за израле. Через город он зашел или не через год. Если он может пройти напрямую, то это не через город. Может... А он может пройти напрямую, но он перескочил через гор. Если напрямую он считает. Так, у нас красный язык, да? Если он напрямую нельзя забить, через горку считается.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 Далеко не далеко. understand пять пять пять И не ну Твой киев, ну твой киев сейчас считается, что это место зачистится, что это не скрыло. Каждый наши не согласны, Как хочется, чтобы он Здесь 11. одиннадцать, 11. 11. 11. 10. 11. 10. Thank you. Ну, потому что, если бы я туда винтаж CHADOLA 11-10 Почему 10? Ну да, я черного забил, 7 да, Ты же да, угол 5 да, да. После штрафа <соцентричный> еще черный <соцентричный> Ты, все правильно. Ты, Ты только что говорил, что 1110 Ты же страховался и я забил черного конечков Продолжение следует... Он но заказ понимание, что он приносит деньги. И получается, как Когда вот, вот, с, с руки не надо я буду Да, тоже что то такая. Короче, арчаилы. я так прошлом жизни. когда не потому что в форме случае будет переход нет, ну здесь-то, если я бы сейчас свой забил, я бы играл с руки обязан, а да. тут я штаны заказал. <связывается> Хотя <смех> мы уже... А, вот раз. Раз, раз, раз, Сейчас, <смех> сейчас, по-палку. А, по-одинадцать. Василий Нахин, вы по-динадцать? Я двенадцать, у меня десять. А, у тебя вроде Я с <смех> двенадцать, что по-одинадцать. Не <свёзд> Думать надо, как раз Вот сейчас по 12. 17, 12 а вот тогда я сказал, я... а... я... я... что... я сказал, не знаю, сначала все Потом попытался Я понял, что... Я не вижу... Я, я это не тот я не пытался Это, короче, фирма, где живут люди. Я собираюсь попробовать. А, собственно, надо живя я потерял. Уже было жалко, думаю, год прошел. Потом один старт. Да. А у меня год прошел, Я остался. 13-13. Еще забыл. Было бы. Несколько что. Максим сам стал ушел. Которая что-то. Конечно. Не не я я не Я говорю, то что на мой взгляд Продолжение следует... Сейчас бывало, когда вот, ну, так вспоминаю всякие истории, когда там, первое, дуплет, а я Я расслабил я его не понятно, Потому что у меня тогда уже поднимается, что я Этого у меня не было в этом. Давайте я придумке, я Это Я Вот так. 15, 4 Красные не играют. 16-4. я У меня сколько? 15 У меня сколько? Субтитры нет, DimaTorzok вот, Все время. У меня было 15. У меня 15 был, у меня 17-15. У меня Своим портал я Он а, Давай, давай. Ну и в итоге они, съездили в Ереван. рассказали, что они Ну, вы, и, да. и заказчик очень там уже Хотя бы говоря, <соценно> короче, была засада. Там да, на, на которые позволяли состав, такой поддерживать. там, что-то не пускали, после заказа, То есть, ну, просто, в общем, то мы Ну, Давай. Ну, а -а -а. ладно. Вместе с этим продолжал рассказывать, что уже... а, снизу, а, да, ничего не делал. И в итоге в Экран-Кавказе все передавать для ваших разрешения, разработанных, проработанных, а, да, короче, я звоню Серёжа, а Сережа мне сказали, что сейчас он не может заниматься, потому что Акцентрик учил заниматься по Сейчас ему как бы не дают Я что начало Они, эти я, уже получало который как-то реализовал проект по закону в твоих городах с Тенесей. Ну и надо. Так, пошел он. Проподолжение с черно С другой стороны. Я что я позвонил Гермалаю, сказал, по вот это, кстати, компенсация туда-сюда, и ваше, да, я говорю, ну, все отлично, там наживал, наживал. Они говорят, все, давайте. Привет. Привет. Привет. Привет, конечно, мне не знали. Я узнал, много воды. о чем не А, тип кровь тени мини. Играть Tغير bir kas kunne düşük ve Muy s ble либо düğme Gerçekten düşer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 Okay. Yeah, I'd like to be allowed to be a good thing. Yeah. C'est un bon, c'est de l'Emerdé. Les Is so, the Sharikum so, by Sharik? We can go to double views, you can work that for that. Ничего себе! А как? А